Становиться на аналитических возможностях исторического корпуса «Манускрипт». Они нем я неоднократно докладывал на конференциях, и некоторые здесь присутствующие слышали мои выступления. И я знаю, что некоторые присутствующие пользуются этим э, ресурсом. Давайте. Вот определенная страница нашего портала. Портал содержит два корпуса. Исторический корпус рукописей X-XV веков и корпус текстов Ломоносова. Я сегодня буду говорить только о первом. Мы с самого начала, проект имеет давнюю историю, с самого начала ставили своей задачей точно передать с помощью транскрипции особенности оригинала. И вот вы сейчас видите на слайде, что действительно эта страница, это одна из, по-моему, восьмой лист лицевой Христиан Охолдского 12 века, достаточно точно передается на, в корпусе. Это возможно достигается специально созданный шрифтовой системой манускрипт которая содержит не только основные буквы, но и варианты буквы, и так далее, и так далее. Ну, вот сразу никогда вопрос а для чего необходимо так показывать. Дело в том, что иерархическая база данных, а у нас все построено на собд Oracle, позволяет не только хранить информацию, но и точно так же, как другие средства, фрагментировать размечать эту информацию и по сути дела справа вы видите результат расположения в соответствии с оригиналом на основе существующей разметки этой страницы и части текста ну понятно что эта разметка в данном случае не лингвистическое, а аналитическое, размечены типы фрагментов. Например, выделен основной текст, вот он в середине, выделены толкования, выделены разного типа глоссы, отсылки к основному тексту, толкования от основного текста. Все это позволяет различным образом не только представлять, ну и в случае необходимости делать выборку из корпуса, ну, например, при выборке, при формировании под корпуса разделить данные основного текста, предположим, Христиноводского апостола, и толкование. Если их создано два таких подкорпуса, можно их сравнить с точки зрения лингвистических особенностей. Ну вот, аналитическая разметка позволяет найти и отобразить какие-то фрагменты. В данном случае на слайде вы видите отображение одного из стихов. Это послание... послание. Дайте мы... Не вижу. 5.17 я вижу ну, один из стихов Библии. И вы видите, что с помощью... Беремофеев. Да, да, похоже, да. Вот вы видите, что визуализируется фрагмент, который необходим, а все остальное прячется. Ну вот такие способы визуализации фрагментов. Коли есть <coughs> разметка текстов, соответственно, она может быть представлена и в другом виде. Та же э, самая страница, основной текст вот так вот построчно, э, приписки, э, точнее так, толкования к различным э, частям основного текста в виде подтекстовых э, примечаний, и вот так даже с помощью вот таких вот соединительных линий показано, что с чем связано вот это толкование, связано вот с этой частью текста. А, то, на что мы потратили довольно много времени, это точная передача транскрипции э, текста, вдруг стала препятствием для развития э, корпуса одному, в одном из направлений, в направлении э, аналитических возможностей корпуса. Когда мы набрали большой объем, сегодня корпус содержит более около 140 текстов и их отрывков, списков и их отрывков, около 3,5 миллионов текстовых форм. Конечно, хочется иметь аналитические инструменты. А как только возникает такая задача, уже стоит, необходи, встает необходимость не различать, а унифицировать. И поэтому эти, вот эти вот, э, слишком дробные, слишком часто слишком вариативные, увлечение вариативностью необходимо было каким-то образом снять. И сегодня в корпусе существует несколько возможностей унификации и нормализации текстовых единиц. Ну, вот я их перечислил. Это при, э, правило приравнивания. Так и не отобразились. Я, уст, извините, установил... Э, Нет, они не установились у вас. Не, не установилось, да? Но вот Извините, эти вот квадратики это э, примеры, какие э, буквы другу приравнивают. Например, омега к, о, о приравнивается и десятиричная, к и восьмиричному, и так далее, и так далее. Этих правил около 30. Их можно увидеть на сайте. Э, соответственно, при.. Сейчас я покажу, как это делается. При необходимости можно просто снять эту вариативность и получить необходимую выборку. Кроме того, можно использовать регулярное выражение, что тоже позволяет снять вариативность. Не показано явно, но если будете экспериментировать, то можем спокойно в поле «Маска» текстовой формы, набирать эту маску современными кирилловскими буквами. И происходит, по сути дела, транслитерация и э, осуществляется поиск, тоже свое, своеобразная унификация. Ну и э, такой очень важный этап любого корпуса это лематизация э, текстовых единиц, приведение к каким-то определенным нормальным формам. Вот. На этом слайде я показываю, каким образом можно использовать некоторые возможности. Ну, вот здесь в подсказке сказано, какие виды точности вы можете выбрать, если вам необходимо, предположим, убрать надстрочные буквы, сюда надстрочные символы какие-то, убрать титла или наоборот, унифицировать титла. Это, здесь описано, здесь приведена табличка, что с чем сочетается, ну а здесь выбор необходимой условной формы. Э, здесь в, в параметре слова «формы» использовано регулярное выражение. Здесь вот регулярное выражение. То есть на данном стадии я постарался собрать вот такие вот э, такой пример э, возможности унификации текстовых форм. Далее... Комментарий к этому слайду попутный. Часто спрашивают, а есть ли возможность сделать поиск по всему корпусу. Да, есть. На странице на первой строчке есть гиперссылка к корпусу. И попадаем сразу вот на эту страницу поиска по всему корпусу. И по адресу можно контекст посмотреть. Это... <кх> примеры связанные с доработкой существующих запросных форм. У нас их несколько видов. Однотекстовая так называемая форма, многотекстовая форма, когда можно сразу сделать выбор по нескольким текстам по уже сформированному подкорпусу. А в последнее время мы достаточно, по-моему, продуктивно работали и создали два достаточно интересных модуля это модуль n-грамм и модуль статистики ну что такое энграммы мне в этой аудитории говорить не нужно и э, все мы понимаем что для того чтобы из корпуса достать э, перечень энграмм нам нужно всего два шага первый шаг это задать под корпус и второй шаг э, выбрать количество компонентов энграммы дальше должны получить, расположенные в каком-то порядке, перечить или би грамм или 3 грамм, или 4 грамм и так далее. Когда мы начали разрабатывать этот корпус, нам казалось действительно все просто. Но э -э, сразу возник... Мы с вами и лингвисты и прикладники и компьютерщики понимаем, что аппетит приходит во время игры еды простите и соответственно сразу возникает э, желание а вот неплохо вы предположим эти эмграммы строить не только из компонентов, которые следуют друг за другом, а из компонентов, которые могут следовать в любом порядке раз. А может быть биграмму построить не только контактную, но, предположим, через один компонент. Или через два компонента, или через три, а может быть одновременно и контактную, и через один, и через два. И вот таких желаний у нас возникает довольно много. Естественно, желание не строить э, биграммы или триграммы, которые, компоненты которых разделены пунктуационным знаком. Конечно, желание удалить стоп-слова. И так далее, и так далее. На сегодняшний день этот модуль содержит несколько типов параметров, как ну, я назвал, условно, базовое количество компонентов и, понятно, статистическая или количественная мера, потому что не только по количеству энграмм расположить можно, но и по другим значениям. Предположим, есть известные статистические меры, которые измеряют тесноту связанности компонентов с целью поиска, колокации, коллигации и так далее. Так называемые структурные ⁇ это расстояние между компонентами, следование, точность совпадения маски и текстового прецедента, некоторые другие, и так называемые лингвистические. И из чего строить эти энграммы? Или из текстовых форм, или из ЛЕМ? Результат будет разный желательно еще и если нам нужны коллигации, то учесть не грамматическое или морфологическое значение, и так, далее, и так далее. Вот этот комплекс желаний у нас превратился вот в такую запросную форму. На самом деле, конечно, здесь много всего, но несколько пояснений. Вот это вот подкорпус. Подкорпус можно построить. Вот здесь есть мои выборки. В этом подкорпусе два вербуксе это поименник 14 века. А нет, два простите, 14 и 13 веков. Вот здесь вот вот эти два поля, это поля для э, компонентов. Вот первый компонент, вот второй компонент. Сколько полей компонентов, столько э, компонентов, биграммы э, или и получится. Мы можем наложить фильтр. Э, в виде маски, вот здесь я привел пример современными буквами. В данном случае регулярное выражение. Можем еще наложить фильтры в виде морфологического значения. Здесь есть другие, на них сейчас не буду останавливаться, параметры при необходимости отвечу. Здесь, здесь вот для второго компонента, который может быть любым, введена точность 0,52. И по сути дела можем запускать выполнение. Что здесь есть справочка перечень формул, которые можно в данном случае построение на основе меры ТИСКО здесь есть справочка такие меры и дальше вниз можно использовать для измерения связанности компонентов и вот результат, результат запроса, который вы видите здесь вы видите выводится регулярное выражение, которое на самом деле в базе данных использовалось на основе современных, букв. и дальше мы видим биграммы страха господня, страха господня, лица страха, страсие, «Стихи устрашения и так далее. В общем, достаточно показательное начало этого списка, но привлекает вот такое непонятное «Лица страха, не очень семантически понятно, если не знаешь предположим текст то о чем речь? Тогда мы внимательно смотрим вот сюда на адрес и видим, что это лица страха 3622, 3622, 2, вот где-то Оказывается, вот эти вот две биграммы, это части одной бо более длинной биграммы. Это должна быть, видимо, 3 грамма или 4 грамма. Я могу вернуться к запросной форме. Да, смотрю контекст. От, от лица страха господня, вот это уже более крупная единица. И далее я добавляю в этой же форме раз, два, третий компонент. Три, открываю с помощью да, вот, плюс, открываю это поле. И в результате получаю перечень э, 3 грамма. И э, э, где-то тут в начале. Должна была быть вот та телеграмма, которая нас навела на мысль, что мало биграммы. Но ну, во всяком случае, страхом великим Господа, в страсе Божией Пажиста, в страсе Божия Пажиста, несмотря на то, что здесь по одному разу, но сочетаемость этих словах форм такова, что они тяготеют друг другу. Здесь вот в этом столбце показано количество употреблений каждой из формы. И видно, что они встречаются чаще друг с другом, чем с другими ослоходами. И второй модуль, который мы назвали модуль статистики, хотя модуль это тоже модуль статистики, который, при создании которого мы преследовали несколько целей. Первое и понятное для нашего корпуса, когда корпус состоит из полных текстов, это желание посмотреть, а есть ли какие-то зависимости в распределении тех или иных единиц внутри текста. Ну? например, на уровне и десятиричного. Если какие то тексты очень часто создаются компелитивные, берутся разные списки, иногда это разные песцы, и есть... должна быть возможность посмотреть определенное распределение или графических особенностей, или лексических особенностей по рукописи. И вот этот режим, режим выявления распределения единиц, был реализован. Второй режим количественной оценки единиц подкорпуса. В данном случае мы преследовали цель уже такую более э, широкую. Посмотреть, сравнить количество искомых единиц в разных текстах, в разных подкорпусах, предположим, которые могут состоять как из текстов, так и из аналитических, аналитических единиц, например, фрагментов. Э, тоже чуть, э, Позже это И третий режим, собственно, статистический, когда оценка количества той или иной единицы осуществляется на основе усредненных значений какого-то контрастного корпуса, предположим, всего нашего исторического корпуса. Какое-то слово в этом корпусе встречается ну, 0,1%. Я хочу сравнить эту частоту, среднюю, с частотой этого, этого же слова в моем подкорпусе. Она может быть средней, она может быть выше, она может быть ниже. Вот ради этого был создан третий режим. Давайте посмотрим на эти режимы. Режим распределения. Вы видите, в данном запросе тоже сформирован подкорпус. Из трех летописей, Патерская, Дивиловская, Лаврентьевская. Показано, что лаврентьевская летопись при построении будет ну, так называемой основной. Далее мы опять ищем единицы, с, которые относятся к основе страх, но не страдания, поэтому исключаются все страсти вот с помощью регулярного выражения здесь. Так, так, так, так, так, так, так, так. Ну, все. И да, и показывается распределение в виде абсолютного количества. Вы видите э -э, график красным Лаврентьевская летопись, по-моему, да, э -э, зеленым Радзевиловское и э -э, синим Ипатьевское. Вот так распределяются э -э, по этим рукописям слова с корнем страх, страсия, ст страшный прилагательное, существительное. Мы видим, что это распределение неоднородное. В начале летописи ничего нет, потом появляется что-то, потом какой-то, где-то во второй части рукописей, надо сказать, что рукописи выровнены по подводным записям. Я не прокомментировал, вот здесь, посмотрите, выбран фрагмент для подсчета и фрагментом является погодная запись. Поэтому не по листам, они разные по объему, выровнены. И поэтому можно говорить о том, что вот в этой части у всех появляется желание, у писцов по сюжетам использовать это слово, потом пропадает, потом снова появляется. Но это абсолютное количество.